привыкание к камере принятия себя принятие голоса звука соответственно немножечко отстраивания кадроплана картиночку делать симпатичную это недельный примерно недельный интенсивчик который как и обещал проведу с удовольствием значит и пару слов о нем значит будет спокоен все будет бережно без всяких таких значит жестких вещей чего я сам не люблю значит схема такая Запрыгиваем в группу, запрыгиваем в подписку. Я рассылаю домашку каждый день и выкладываю пост в группе. Соответственно, что и говорю, что делать. Значит, по поводу домашки. Будь спокоен, эта домашка выполняется за 30 секунд. Ну, плюс 30 секунд нажать кнопки, какие определиться, и там ну, какое-то время для того, чтобы видео ушло. Видосы 30-40 секунд. Минимальная задача сделать один раз в день такую 30-секундную запись, а в идеале сделать два, три, четыре, пять. у меня ограничений отсутствует. Могу гарантировать, что если ты будешь делать каждый день то, что я тебе говорю, твое отношение к себе в кадре, в камере изменится кардинально. Это факт, это проверено уже десятками и десятками людей. Все, что хотел, сказал. Решать тебе. Запрыгивай, переходи по ссылкам. Увидимся. Желтый.